Если вы позволите, мы перейдем, собственно говоря, к проблеме канцер-ассоциированного тромбоза. И в качестве вступления я хотел бы сказать, что всем известно, что наличие онкологического заболевания является очень известным фактором риска венозных тромболических осложнений. И венозный, высокий риск венозных тромбоэмболей он сопутствует онкологическому процессу на всех стадиях лечения и обследования. И по различным данным около 10% с установленным диагнозом онкологического заболевания сталкиваются с венозными тромбоэмболиями в процессе лечения. И э, среди пациентов э, госпитализированных, которые получают хирургическое лечение, э, общий риск венозных тромбоэмболий составляет около 2%. И э, надо отметить, что треть э, всех случаев э, осложнений после хирургического лечения проходила уже э, после выписки. И э, 30-дневная смертность среди таких пациентов была э, в 6 раз выше, чем среди пациентов у которых осложнений а, венозных тромбоэмболических зарегистрированного не было. И также следует сказать, что четких данных по встречаемости венозных тромболических осложнений у амбулаторных пациентов нет. Эти данные сильно варьируют и зависят от исследования, но безусловным фактом является то, что большинство онкологических пациентов являются амбулаторными пациентами, и, конечно, среди амбулаторных пациентов количество таких осложнений оно существенно больше. И если суммировать… Общий риск данного вида осложнений оценивается от 2 до 15%. И наиболее часто венозные тромбоэмболии случались в первый год после постановки диагноза злокачественного новообразования. И что же относится к венозным тромбоэмболическим осложнениям? Это тромбоз поверхностных вен, тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочных артерий. Актуальность данной проблемы, ее невозможно переоценить. Развитие тромбоэмболии легочной артерии на фоне тромбоза глубоких вен представляет непосредственную угрозу для жизни пациента. И известно, что... В течение месяца после выявления тромбоза глубоких вен от а тромбоэмболии легочных артерий умирают около 6% пациентов. Среди же выживших пациентов может развиться такое заболевание, как хроническая постэмболическая легочная гипертензия, которая также приводит в течение последующих 5 лет к смерти 10-15% Пациентов. И э, также актуальным является тот факт, что э, развитие венозных тромбоэмболических осложнений является частой причиной прерывания противоопухолевой терапии. И в своем э, докладе Игорь Евгеньевич подробно расскажет про этот э, очень важный аспект. И на данном слайде видно, что у пациентов, у которых встречается комбинация тромбоза глубоких вен или тромбоэмболии легочных артерий и установленное злокачественное новообразование, смертность гораздо выше, чем у пациентов, у которых имеется только тромбоз или отсутствует онкологическое заболевание. Это подтверждает те тезисы, которые я осветил ранее. И э, почему подобное развитие событий характерно для онкологического заболевания? На данном слайде видно, что нормальный гемостаз и поддержание крови в жидком состоянии возможны при определенном балансе между факторами, способствующими тромбозу, и факторами, которые способствуют кровотечению. И при онкологическом заболевании этот баланс э, нарушается в пользу прокоагулянтных факторов. И э, всем известен врач Арман Труссо, который в 1866 году, э, 65 году простите, отметил, что тромбофлебит с символизации может сопровождать некоторые виды рака. И основой синдрома трусо является триада Верхова, которая включает в себя три основных фактора. Это гиперкоагуляция, замедление кровотока и повреждение сосудистой стенки. И э, существуют определенные факторы риска развития венозных тромбоэмболических осложнений. И их условно можно разделить на э, три больших группы. Это факторы, которые связаны с опухолью, факторы, которые связаны с пациентом и факторы, связанные с лечением. Факторы риска, которые связаны с опухолью, зависят от гистологического типа, стадии опухолевого процесса и гиперкоагуляции, которая называется на фоне развития опухолевого процесса. И э, на данном слайде видно, что наибольшая частота э, венозных тромбоэмболических осложнений была отмечена у пациентов с опухолем яичников, головного мозга, поджелудочной железы или лимфомах. Кроме того, у пациентов, которые, среди амбулаторных пациентов, которые получали противоопухолевую терапию, наибольшее количество венозных тромболических осложнений наблюдалось у пациентов с опухолями поджелудочной железы, желудка, легкого, яичников и толстой кишки. Факторы риска, которые связаны с анатомической локализацией опухоли, опухоль может вызывать компрессию или напрямую инвазировать в крупные сосуды, таким образом повышается риск венозных тромбоэмболических осложнений. Факторы риска, которые связаны с пациентом, к ним относятся возраст, раса, ожирение, если у пациента в анамнезе уже были перенесены венозные тромбоэмболии, это анемия, тромбоцитоз и сопутствующие различные заболевания или состояния, которые можно отнести как сахарный диабет, хроническую почечную недостаточность, Все это вносит свою лепту в развитие венозных тромболических осложнений. Факторы риска, которые связаны с противоопухолевым лечением. Безусловно, основное значение имеет сам факт госпитализации у госпитализированных пациентов. Риск тромбоэмболии он гораздо выше, чем у амбулаторных пациентов. Это факт полостной операции, особенно если они проводятся на брюшной полости или в малом тазу. Некоторые противоопухолевые препараты, они также обладают определенным тромбогенным потенциалом. И, безусловно, это применение эритропоэтинов, гемотрансфузий и наличие центральных венозных катетеров. И перейдем к профилактике венозных тромбоэмболических осложнений. И, прежде чем рассказать более подробно о профилактике, я хотел бы на данном слайде рассказать про общие основные правила, которые касаются профилактики, которые гласят, что оценку риска и профилактику венозных тромболических осложнений необходимо проводить всем пациентам. Необходимо сопоставить факторы риска с проводимым медицинским вмешательством. Обязатель, обязательно учет э, геморрагических осложнений риска геморрагических осложнений и для того чтобы оценить э, стратифицировать пациента по группам риска э, целесообразно использовать специальные шкалы и э, на данном слайде представлены шкалы, которые можно использовать в рутинной клинической практике. Э, при хирургическом лечении целесообразно использовать шкалу Каприни. Если пациент получает э, противоопухолевое лекарственное лечение, в амбулаторных условиях используется всем известная шкала Харана. А если пациент получает противоопухолевую лекарственную терапию в э, стационарных условиях, то можно использовать шкалу ПАДВАМ. Если пациент получает лучевую терапию в стационарных условиях, то также возможно применение шкалы ПАДУА. И перейдем к профилактике при хирургическом лечении. Как мы уже говорили, она показана всем пациентам, которым показано хирургическое лечение. Характер профилактических мер должен определяться индивидуально в соответствии со степенью риска. И немаловажным фактором является то, что для выявления бессимптомного тромбоза пациентам до начала хирургического лечения и максимально приближенно к началу хирургического лечения необходимо выполнять ультразвуковое исследование вен нижних конечностей для выявления бессимптомного тромбоза. И также профилактика должна начинаться до операции или непосредственно сразу после ее окончания. Продолжительность профилактики она варьирует и может длиться от 1 недели до 4 недель в зависимости от объема оперативного вмешательства и суммарного риска венозных тромбоэмболических осложнений у конкретного пациента. И здесь представлена шкала Каприня. Вы видите, что все факторы риска они имеют различный удельный вес. Факторы низкого риска, умеренного, высокого и очень высокого риска. Всех необходимо, Все эти факторы необходимо учитывать. И также необходимо учитывать риск по виду оперативного лечения. Здесь также имеется 4 группы. Это оперативное вмешательство очень низкого риска, когда к которым относятся все малые хирургические операции, выполняемые в режиме одного дня. Операции низкого риска к ним относятся неонкологические операции на позвоночнике, а операции умеренного риска, к которым относятся кардиохирургические вмешательства, операции на позвоночнике, гинекология, кардиохирургия. И фактор и операции высокого риска, к которым относится бариатрическая хирургия, практически все гинекологические, онкологические операции, пневмонэктомии, операции на головном мозге и оперативное вмешательство при тяжелых травмах. И в зависимости от суммы баллов набранных и объема проводимого хирургического лечения пациентов, стратифицирует на группы очень низкого риска, низкого риска, умеренного и высокого. И здесь стоит сказать, что для того, чтобы производить расчет риска целесообразно использовать различные веб- калькуляторы которые широко доступны но я знаю что конечно во многих лечебных учреждениях такие калькуляторы они интегрированы в медицинскую информационную систему и все это происходит автоматически при ведении электронной истории болезни и какие меры? Профилактически используется хирургия, безусловно, это ранняя активизация пациента и адекватная гидратация. И э, различные механические способы профилактики, которые также показаны всем пациентам при отсутствии противопоказаний. И э, на основании расчета по шкале Каприни пациентам умеренного высокого риска э, рекомендована э, медикаментозная антикоагулянтная профилактика. И если мы говорим о механических методах профилактики, здесь стоит сказать, что возможно использование компрессионного трикотажа или переменной пневматической компрессии. Здесь стоит сказать, что в действующих отечественных клинических рекомендациях по венозным тромболическим осложнениям у онкологических пациентов версии 2021 года есть опция использования компрессионного трикотажа, но в современных зарубежных клинических рекомендациях, в частности, в НСН 2021 года, такого метода профилактики нет. И там указано только переменная пневматическая компрессия. И поэтому, соответственно, конечно, не везде используется такой метод профилактики, как компрессионный трикотаж. И на данном слайде вы видите режимы лекарственной профилактики при умеренном риске. Здесь возможно использование нефракционированного гепарина, когда до оперативного вмешательства за 2-4 часа подкожно вводится 2500 международных единиц. Дальше после оперативного вмешательства 2500 международных единиц и далее по 5000 2-3 раза в сутки. Также возможно использование дальтепарина, надропарина, эноксипарина и вот Также вводится он до оперативного лечения и дальше в, после оперативного лечения и однократно или однократно в сутки. Если пациент высокого риска, вот, соответственно доза э, нефракционированного гепарина увеличивается, э, остальные препараты э, также используются в различных дозировках, которые представлены на сайте, на слайде. И э, какие же существуют противопоказания для профилактики? Если мы говорим о механической профилактике, то, безусловно, это острый тромбоз глубоких вен, выраженная артериальная недостаточность, если у пациента присутствуют большие гематомы, кожные язвы, раны, умеренная артериальная недостаточность, все это учитывается индивидуально. И э, противопоказанием для лекарственной профилактики является активное кровотечение, наличие глубоких тромбоцитопении с количеством тромбоцитов менее 50, геморрагические тромбопатии, если у пациента используется нейроксиальная анестезия, и если у пациента имеется тяжелые сопутствующие заболевания или критическое состояние, тогда подходы к антикоагулянтной терапии и профилактике, они отличаются. Мы про них не будем говорить. И Перейдем к профилактике при проведении химиотерапии. И а, здесь есть несколько постулатов: в отличие от а, хирургического лечения, рутинное профилактическое использование антикоагулянтов не показано. А, также фактор риска учитывается индивидуально, как мы говорили, если пациент проходит лечение в стационарных условиях, целесообразно использовать шкалу паду. Если химиотерапия проводится амбулаторно, то используется шкала харана. Шкала ПАДУА. Здесь есть несколько факторов. Это наличие активного опухолевого процесса, наличие венозных тромбоэмболий в анамнезе, гиперкоагуляция, необходимость соблюдения постельного режима, возраст старше 70 лет, Продолжение приема гормональной заместительной терапии, или, или пероральных контрацептивов и ожирение, если а, пациент суммарно набирает а, 4 или более балла, то а, ситуация расценивается как а, опасная. С точки зрения развития венозных тромболических осложнений, такому пациенту показана медикаментозная профилактика. Если пациент проходит лечение в амбулаторных условиях, то здесь учитывается тип опухоли. Опухоли желудка, поджелудочной железы, головного мозга относятся к наиболее тромбогенным. Рак легких половых органов, мочевого пузыря. Почек и а, лимфомы а, менее тромбогенные, а, эти пациенты получают 1 балл. Если у пациента имеется тромбоцитоз, лейкоцитоз или анемия или факт использования эритропоэтина, а также избыточная масса тела. И пациенты, которые имеют 2 и более балла, они попадают в категорию пациентов, в котором показана медикаментозная профилактика. И э, таким образом, э, э, как мы уже говорили, лекарственная медикаментозная профилактика показана пациентам, у которых э, суммарно 2 и более балла по шкале Харана или 4 или более балла по шкале ПАДУА. И э, перейдем к, э, собственно говоря, к освещению конкретных групп лекарственных препаратов, которые используются для медикаментозной профилактики. И с практической точки зрения наиболее удобными являются прямые пероральные антикоагулянты. Здесь возможно использование апексабана по 2,5 мг 2 раза в сутки до 6 месяцев или ревароксабана в дозе 10 мг один раз в сутки также до 6 месяцев. Если мы говорим о первичной профилактике апиксабаном, то существует исследование АВЕРТ, которое было закончено в 2019 году, и где 574 пациента были рандомизированы на две группы, суммарно онкологические, соответственно, пациенты. У них суммарно... Было 2 или 2 и более балла по шкале Харана, и 291 пациент получал апексабан в дозировке 2,5 мг два раза в сутки, и 283 пациента получали плацебо в течение 6 месяцев. И по течении 6 месяцев венозные тромболические осложнения были отмечены у примерно 4% пациентов, получавших апексабан, и около 10% пациентов, которые получали плацебо, что было статистически значимо. Если говорить о больших кровотечениях, то в группе пациентов, которые получали апексабан, это произошло у 3,5 пациентов, а в, группе, а в группе пациентов, которые получали плацебо, это было около 2%. И также существует исследование по первичной профилактике Кассини, вот оно говорит о профилактике, первичной профилактике ревароксабаном. Здесь также дизайн был примерно схож. 420 пациентов со шкалой, с суммой баллов по шкале Харана 2 и более получали ревароксабан 10 мг один раз в сутки 6 месяцев. И 421 пациент получали плацебо. Ну, здесь стоит сказать, что у таких пациентов амбулаторных лечение ревороксабаном не привело к значительному снижению частоты венозных тромболических осложнений или смерти от венозных тромбоэмболий в течение 6-месячного периода. И а, также а, с практической точки зрения, а, как я уже сказал, наиболее удобно использовать пероральные антикоагулянты, но если такой возможности нет, то также а, имеется возможность профилактики при помощи а, гепаринов и фондопаринукса. В таких случаях нефракционированный гепарин вводится по 5000 международных единиц под подкожно 2-3 раза в сутки. Дальтепарин по 5000 международных единиц 1 раз в сутки. А надропарин в зависимости от массы тела вводится в дозировке 3800 единиц или 5700 единиц в зависимости от массы тела. Эноксипарин по 40 мг 1 раз в сутки. Или фондопаринукс по 2,5 мг 1 раз в сутки в сутки. И э, интегрально алгоритм профилактики при проведении э, противоопухолевой лекарственной терапии может выглядеть следующим образом. То есть, э, любому пациенту проводится оценка рисков. Если у пациента высокий риск, как мы уже говорили, 2 и более э, балла по шкале Харана, если пациент получает противоопухолевое лечение в амбулаторных условиях, э, также оценивается риск кровотечения, лекарственных э, взаимодействий. Если у пациента низкий риск и... Или высокий риск кровотечения, то такому пациенту не проводится лекарственная профилактика, пациент наблюдается. А если у пациента высокий риск, отсутствует риск кровотечения, значимых лекарственных взаимодействий, то такому пациенту возможно значение а, ревороксабана либо апексабана до 6 месяцев для а, профилактики, и, соответственно, а, после окончания противопухолиотерапии про проводится а, пересмотр а, и принимается решение о продолжении либо отмене а, медикаментозной антикоагулянтной профилактики. Лучевая терапия. Здесь э, стоит сказать, что каких-то э, больших значимых клинических исследований по э, профилактике венозных тромбоэмболей нет, и подходы к профилактике недостаточно изучены. И... Здесь, конечно, вопрос он решается индивидуально в зависимости от риска геморрагических осложнений, наличия различных факторов, которые способствуют тромбозу. И если все таки принимается решение о медикаментозной профилактике, то здесь могут использоваться такие же подходы, как при проведении противоопухолевой лекарственной терапии, возможно, использование шкалы ПАДУА для госпитализированных пациентов. И перейдем к разделу а, диагностики и лечения венозных тромболических осложнений. И а, здесь, а, я думаю, что целесообразно а, нам немножечко окунуться в анатомию. Если мы говорим о а, нижней конечности, то к поверхностным э, венам нижней конечности относится э, подошвенная венозная сеть, э, тыльная венозная дуга стопы, тыльные плюсневые вены, большая подкожная вена и малая подкожная вена. К глубоким венам относятся э, пальцевые вены, подошвенные вены, тыльные плюсневые вены, задние большеберцовые, подколенные и бедренные вены. Если мы говорим о ве верхней конечности, то Основных поверхностных вен 3, это медиальная подкожная вена руки или вена базилика и латеральная подкожная вена руки венцефалика и срединная локтевая вена. Если мы говорим о глубоких венах, это пальцевые, ладонные вены, ладонные дуги, локтевые, лучевые вены, плечевые и подмышечная вена. Это важно, чтобы затем нам понимать подходы, различные подходы к диагностике и лечению. И если мы говорим о тромбозе поверхностных вен, то при развитии тромбоза поверхностных вен нижних конечностей, такой тромбоз, он развивается чаще, если имеется существующая, патология вен нижних конечностей, варикозная болезнь. И в основе диагностики тромбоза лежит, конечно, характерная клиническая картина. Это боль по ходу тромбированных вен, полоса гиперемии в проекции пораженной вены, при пальпации наблюдается плотный болезненный шнуровидный тяж, происходит местное повышение температуры и гиперэстезия кожных покровов. Если мы говорим о инструментальной диагностики, то, конечно, основной метод – это ультразвуковое исследование и Большинство пациентов с тромбозом поверхностных вен могут э, получать лечение в амбулаторных условиях. И э, если все таки э, процесс патологически расположен на бедре или локализация верхней третьей голени при поражении малой подкожной вены, то, безусловно, надо задуматься о госпитализации такого пациента. И э, <coughs> терапия антикоагулянтами назначается в течение 6 недель. Вот, если тромб пациента больше 5 см в длину, Тромб распространяется выше э, колена. И э, терапия антикоагулянта, антикоагулянтами назначается в течение 12 и, и более недель. Если тромб в пределах, расположен в пределах 3 см от подкожно-бедренного соединения, э, возможно назначение ривороксабана и фондопоринуксов профилактических дозов, э, что является равноэффективным э, по сравнению с лечебными дозами. При тромбозе на фоне варикозной болезни наиболее целесообразна более активная хирургическая тактика. И, конечно, хирургическое лечение, оно не исключает адекватную лекарственную терапию. И если мы говорим о постинъекционном тромбозе, то клиническая картина примерно соответствует таковой при тромбозе поверхностных вен, Однако, в отличие от тромбоза вен нижних конечностей, где основой является все-таки варикозная болезнь, здесь впусковым механизмом является повреждение после инъекции. И здесь, конечно, клиническая картина она очевидна, и какие-то специальные методы диагностики они не требуются. И в большинстве, э, своем э, случае, постнексон тромбоза ограничивается симптоматической терапией, это теплые компрессы, стероидные противовоспалительные средства. А вот при прогрессировании на фоне симптоматической терапии уже возможно назначение антикоагулянтов. И также антикоагулянты могут быть назначены в первой линии, если постнексон тромбоз располагается э, меньше чем в, 5, э, в 3 см от э, подмышечной вены. И перейдем к наиболее значимой патологии, это тромбоз глубоких вен. И здесь важно понимать клиническую картину этого заболевания. Если патологический процесс располагается в системе нижней полой вены, то... Могут быть следующие клинические проявления. Это отек всей конечности либо ее части. Здесь, как правило, существенную роль имеет несимметричность отека. То есть, как правило, при тромбозе одна нога в размерах больше, чем другая. Безусловно, ционос кожных покровов, вселения, рисунка подкожных вен <coughs> это, безусловно, боль в области пораженной конечности боль по ходу сосудисто-нервного пучка. Если патологический процесс локализуется в системе верхней полой вены, то здесь э, возможно развитие отека верхней конечности, отека лица и шеи. И э, отек он носит, как правило, односторонний характер. Э, также возможно развитие оценоза, усиление э, рисунка подкожных вен. И, соответственно, развивается распирающая боль верхней конечности. И очень... Очень существенную роль может оказать так называемый индекс Велса, который, который оценивает вероятность тромбоза, кли, вероятность тромбоза глубоких вен по клиническим признакам. И мы видим, что здесь есть несколько категорий симптомов суммарно которые э, могут э, соответствовать э, вероятности тромбоза. Соответственно, если 1-2 балла, а это средняя вероятность, около 17%, а если у пациента 3 или более балла, то вероятность тромбоза глубоких вен, нижней конечности, она оценивается как высокая, и э, это можно использовать э, для постановки диагноза до выполнения ультразвукового исследования. И... Также э, с целью э, диагностики тромбоза глубоких вен возможно использование уровня додимера. Однако здесь э, не следует забывать, что э, додимер, он не подходит для скрининга у пациентов без клинических проявлений тромбоза глубоких вен. У многих онкологических пациентов додимер повышен. Это не является каким-то показаниям для назначения антикоагулянтной терапии и так далее. И также дедимир не надо использовать у пациента, у которого есть явные признаки тромбоза глубоких вен. Дедимер он используется у пациента, у, которых, у пациентов, у которых есть подозрение на тромбоз глубоких вен, но нет возможности в ближайшее время выполнить инструментальное ультразвуковое исследование для того, чтобы подтвердить диагноз. И, как мы уже говорили, что основой инструментальной диагностики является ультразвуковое исследование вен. При распространении тромбоза на илиоковальный сегмент показано выполнение ретроградной, или околографии, или компьютерной томографии. И э, с точки зрения э, дальнейшего прогноза, э, очень важно понимание э, того, какие тромбы существуют. Они бывают трех видов. Это флотирующий, клюзивный и пристеночный тромб. И наиболее опасным э, является флотирующий тромб, вот, э, и когда флотирующая часть троба может оторваться с образованием эмбола и с последующим развитием тромбоэмболии легочной артерии. И к основным принципам лечения тромбоза глубоких вен относится то, что всем пациентам, при отсутствии противопоказаний показана, показана антикоагулянтная терапия сроком не менее трех месяцев. Всем больным при отсутствии противопоказаний показана эластичная компрессия у пациентов с наличием дополнительных факторов риска тромбоэмболии легочной артерии может быть принято решение о выполнении тромболизиса или тромбэктомии, а при локализации тромба в проксимальных отделах нижних конечностей или при наличии противопоказаний для назначения этих гагулянтов может быть рассмотрена возможность имплантации кава-фильтра. Тромбоэмболия легочной артерии, как мы уже говорили, источником тромбоэмболии легочной артерии являются тромбы, которые локализуются в глубоких венах нижних конечностей, тазовых, почечных и в других венах системы нижней. И вены. И, в целом, э, клинические проявления тромбоэмболии, они не специфичны, и чаще всего развивается одышка, боль в груди, тахикардия, тахипноя, гипоксия, различные нарушения сознания. И э, здесь э, надо сказать, что массивная тромбоэмболия может сопровождаться шоком, артериальной гипотензией и признаками дисфункции правого желудочка. И Клинические проявления они зависят от массивности тромбоэмболии легочной артерии. При массивной тромбоэмболии, когда вовлекается легочный ствол, главной легочной артерии, возникает стойкая артериальная гипотензия, шок, возможное развитие дисфункции правого желудочка, субмассивные поражения. Они могут, при них могут отсутствовать какие-то гемодинамические нарушения, ну а тромбоэмболии мелких ветвей, чаще всего, которая является случайной находкой при компьютерной томографии, могут протекать вовсе бессимптомно. И очень важную роль с, при клиническом, постановке клинического диагноза тромбоэмболии легочной артерии может оказать два индекса. Это модифицированный индекс Женева или индекс Велса. Он также может помочь в... Вероятности в постановке диагноза тромбоэмболии легочной артерии, индекс Женева, индекс Велса, и определенная комбинация факторов она распределяет пациентов по вероятности: это низкая, средняя и высокая. Если пациента 7 более баллов, то такой пациент относится категории высокого риска, вот у этого пациента наиболее вероятно развитие тромбоэмболии легочной артерии. И... Если мы говорим о методах диагностики тромбоэмболии легочной артерии, то наиболее часто используется компьютерная томография с контрастированием. Если данные методы недоступны, возможно использование ангиопульмонографии, сцинтиграфии. Как мы уже говорили, дедимер, он не используется для клинической диагностики, однако вместе с другими факторами, такие как натриоретический пептид, НТ, проби тропонины, может являться косвенными маркерами неблагоприятного течения тромбоэмболии легочной артерии. Также используется эхокардиография, которая нужна для стратификации риска неблагоприятного исхода у таких пациентов и обязательно выполнение ультразвукового исследования вен нижних конечностей для выявления источника возможного источника эмболии. И основными принципами лечения тромбоэмболии легочной артерии является то, что тем пациентам только при подозрении на тромбоэмболию легочных артерий показано назначение лечебных доз антикоагулянтов. Здесь надо сказать, что терапию надо начинать незамедлительно, ожидая результаты диагностических исследований. И, соответственно, если нет противопоказаний. И далее на этапе диагностики пациента необходимо Распределить по группам риска смерти, и для, такого, для такой оценки риска целесообразно использовать две шкалы. Это оригинальная шкала ПЕСИ или упрощенная шкала ПЕСИ, где также учитывается ряд факторов, и пациенты распределяются по уровню риска неблагоприятного исхода в течение 30 дней. И от этого зависит тактика ведения пациентов. Если у пациента высокий риск или промежуточный риск, то пациента необходимо срочно госпитализировать. Такому пациенту показана антикоагулянтная терапия. Если требует клиническая ситуация, то и различные варианты реперфузионной терапии. А если у пациента, пациента низкий риск, то необходимо выполнить эхокардиографию, и э, пациент э, по результатам эхокардиографии, если нет признаков дисфункции правого желудочка, вот, нет гемодинамических э, нарушений, то такого пациента, безусловно, можно лечить амбулаторно. И выбор оптимальной тактики лечения, как мы уже говорили, он зависит от отсутствия факторов высокого риска, и пациентам с факторами высокого риска показана госпитализация, и при неэффективности антикоагулянтной терапии дополнительно к ней может использоваться реперфузионное лечение, это тромболизис или эмболоктомия. Для тромболитиса также возможно применение различных тромболитиков, альтеплазы, ретеплазы. Хирургические методы, мы уже говорили, это тромбоктомия, эмболоктомия и возможно рассмотрение вопроса о имплантации ково-фильтра, если при ультразвуковом исследовании выявлен тромбоз глубоких вен. И... Более подробно поговорим, собственно говоря, об антикоагулянтной терапии венозных тромбоэмболий. Мы уже говорили, что она является основой лечения тромбозов и показана всем пациентам при отсутствии противопоказаний. И все антикоагулянты разделяются на прямые и непрямые. Непрямые к ним относятся антагонисты витамина К, варфарин. Прямые к ним относятся добегатран, который является прямым ингибитором тромбина, это ингибиторы 10А и 2 активированного фактора. К ним относятся нефракционированный гепарин, низкомолекулярные гепарины и, собственно говоря, ингибиторы 10 -го активированного фактора. Это прямые пероральные антикоагулянты ревораксабан, пиксабан и фондопаринукс. И каким образом действуют ингибиторы тромбина, добегатран, они воздействуют непосредственно на тромбин, который превращает фибриноген в фибрин. Если мы говорим об ингибировании 10 А-фактора, который является центральным звеном каскада коагуляции и центральным звеном формирования протромбиназного комплекса, который превращает протромбин в активный тромбин, то непосредственно на 10 А-фактор воздействует апексабан, реварексабан, а нефракционированный гепарин низкомолекулярный гепарин или фондопаринукс, опосредованно через антитромбин-3, воздействует также на 10 А-фактор. Варфарин, почему он называется непрямым? Потому что он воздействует на К-зависимые факторы коагуляции и опосредованно через ингибирование их синтеза происходит антикоагулянтный эффект. И э, если мы говорим о э, антикоагулянтной терапии, то здесь возможно использование нефракционированного гепарина, надропарина, дальтепарина, эноксипарина и фондопаринукса. Все дозировки, режимы применения, они представлены на данном слайде. Если мы говорим об э, варфарине, то переход на прием варфарина он возможен после начальной, начальной терапии нефракционированным гепарином низкомолекулярными гепаринами или фандепаринука здесь происходит постепенное титрование дозы варфарина до достижения терапевтического диапазона МНО от двух до трех И э, если мы говорим о пероральных, прямых пероральных антикоагулянтах, то здесь, э, то здесь э, э, в острой фазе возможно использование апексабана в э, дозировке 10 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней после э, возможно, возможно использования добегатрана, только после начальной, терапии низкомолекулярными гепаринами в течение 10 дней ревораксабана в дозировке 15 мг 2 раза в сутки в течение 3 недель. И в дальнейшем после, в, после острого периода используется терапия по, если мы говорим про апексабан, по, это 5 мг 2 раза в сутки в течение 3-6 месяцев до бегатран. 150 мг 2 раза в сутки или э, ривороксабан э, в дозе 20 мг 1 раз в сутки. И э, кратко рассмотрим вопросы, которые касаются э, современных исследований, которые посвящены, э, э, которые посвящены использованию антикоагулянтов, антикоагулянтов при э, канцер ассоциированных тромбозах. И э, наиболее ранним является исследование КЛОД, где сравнивался э, варфарин с дельтапарином, и здесь э, было убедительно доказано, что применение... Дальтепарина, оно снижает риск рецидива венозных тромбоэмболических осложнений. И при этом не наблюдается какого-то увеличения жизнеугрожающих всех кровотечений при очень хорошей эффективности. Следующее исследование – это исследование АДАМ где э, происходило сравнение э, дельтапарина с апиксабаном. Здесь было 287 пациентов. Они получали <сёк> терапию апиксабаном или дельтапарином в течение 6 месяцев. И здесь э, достаточно убедительно э, было показано, что... Апексабан достаточно эффективен, что количество больших кровотечений или небольших клинически значимых кровотечений не увеличивается при применении Апиксобана. Если мы говорим о сравнении различных пиральных антикоагулянтов, то такие сравнения не производились. Вот. Единственное, что можно сказать, что исследование, которое касалось использования ревароксабана в сравнении с дальтепарином, здесь также в сравнении с дальтепарином ревароксабан показал большую эффективность, количество рецидивов венозных тромбоэмболей было гораздо меньше, но Данные, которые касались кровотечения, были не такими, радужными. И э, недавно закончилось большое хорошее исследование, которое касалось использования э, дельтепарина э, в сравнении с Апиксобаном, Было около 1200 пациентов, и э, здесь исследовался Апиксобан и э, дельтепарин, и... Было доказано, что апиксабан не уступал дельтепарину в предотвращении повторной венозной тромбоэмболии в течение 6 месяцев именно у пациентов онкологического профиля. И применение апиксабана не было связано с более высоким, высоким риском серьезных кровотечений, чем у дельтепарина. Даже был проведен субанализ и даже у пациентов с наличием опухолей желудочно-кишечного тракта также не наблюдалось увеличение количества а, значимых а, кровотечений и все эти данные они были отражены а, в действующих клинических рекомендациях это рекомендация русская и более последние, более свежие данные которые, которые касались исследований караваджу они были а, отражены в последней версии рекомендации CCN, где было написано, что а, он может быть даже безопаснее а, ревороксабан у пациентов с поражением желудка или пищевода. А, также в а, рекомендациях ЧЕСТ а, последней модификации. Также было указано, что апексабан или низкомолекулярные гепарины могут быть предпочтительной опцией у пациентов с раком желудочно-кишечного тракта. И интегрально... Возможные схемы и режимы антикоагулянтной терапии представлены на данном слайде, то есть при начальном лечении в остром периоде до 7 дней и затем до 3 месяцев возможно использование как гепаринов, так и фондопаринукса. Возможно, начальное использование гипаринов фандопаринукса и затем переход на пиральный прием до или пере, переход на прием варфарина. И, как мы уже говорили, эти ä, <coughs> исследования, мы про них говорили, что... Наиболее удобным, предпочтительным для пациентов, которые проходят лечение в амбулаторных условиях, является, безусловно, применение пероральных антикоагулянтов. И в нашей стране зарегистрированы пиксабан и ревороксабан, и эти препараты в эффективности не уступают низкомолекулярным гепаринам. И благодарю за внимание.